Королев, роман. Сегодня наше утро начинается с того, что мы идем в магазин затариваться продуктами. Еще один пикник в национальном парке Секвоя у нас сегодня будет. Так, значит, мы купили немножко фруктов. Купили вот такие маринованные куриные грудки в соусе Джек Дэниэлс. Сейчас выбираем мясо, которое будем жарить. Для примера, говяжий фарш стоит 7 долларов. Вырезка стоит говяжья 10 долларов. Так, вот здесь свинина лежит, 4 доллара. Вот такая, это получается 5 долларов, такая штучка стоит. Все цены указаны за ЛБ. ЛБ это фунт, фунт примерно 450, ой, паунд. Фунт это примерно 450 грамм. О, вот, фетцер. Фецер Гиверс Тремене возьмем. Все он стоит 7 долларов за бутылочку. Вот возьмем одну такую. Гиверс. Короче, чувак на заправке, индус. Познал, что мы русские, хочет русских денег поменять с нами. Это 1 доллар. You have some more or no? No, we have only dollars. <laughs> Короче, вы... они обменяли, да? Да, они поменяли русские деньги на доллар, да. Приехали на рынок, где можно попробовать и купить фрукты, которые растут прямо здесь. Вон, смотрите, эти деревья, на них растут персики. И вот эти персики потом сразу же сюда попадают. И сливы. Вот так вот растут персики. Прямо с обратной стороны этого садика. Видите, они еще зелененькие, но уже такие бархатистые. Вот И вот здесь вот сразу же их продают. Вот в Калифорнии вот так вот фрукты продают, такие фермерские рынки. Вот, на столбе с визитками нашел свою старую визитку. Королев Роман. Вот это мой старый сайт. Остановились на плантации апельсинов. Поесть настоящих калифорнийских апельсинов. Смотри, чтобы главное у тебя зеленая мамба не укусила. Они обычные изветок вот так вот нападают на собирателей фруктов. Это кто, змея? Да, такая очень опасная. Оп! Первая остановка в Национальном парке Секвоя. Национальный парк Секвоя известен тем, что здесь растут гигантские секвои. Вот такие вот, например. Или вот такие. Знак. Как обычно. Мы идем вперед. Смотрите, какие шишки у Секвой. Это дерево. Как из сказки, помните, там, где жили всякие эльфы в дереве. Секвой одна из самых здоровых деревьев в мире по объему древесины, потому что они очень широкие. У них большой диаметр. И очень высокие. Так, это наш хостел на эту ночь. Заходите, занимайте комнаты. Так, ух ты. Так, ну рассказывай. Все, что тут? вот тут. А там что? А, а там все? дальше следующая комната. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Вот это да. А, ну тут смотри, как все серьезно. Да? Нет, не поможем. В этом лесу водятся медведи. Я их видел много раз здесь. Поваленные, огромные секвои. Они просто такие здоровые. А вот здесь одна секвоя лежит, упала. Несколько лет назад. Секвоя очень медленно гниет. Может быть, это дерево упало несколько сотен лет назад даже. Вот секвоя, видите, у него кора такая. Мягкая. Прямо мягкая-мягкая, да? То есть можно ударить совершенно. Вот, следы остаются, проминаются. И для секвой полезен пожар Когда происходит пожар Она обгорает Вот как здесь, например И потом, после пожара Она начинает корой затягивать Затягивается дерево И тем самым оно, получается, растет шире То есть Периодические пожары Полезны для секвой для ее роста И только после пожаров Они начинают плодоносить И в Калифорнии очень часто, мы видели, наверное, в новостях что в Калифорнии пожары, пожары. Вот это И дерево генерала Шермана. Одно из самых массивных деревьев в мире. Массивных имеется в виду по объему древесины, это самое большое дерево. Обхват 31 метр, высота 90 метров. Примерный вес 1500 тонн. По всему парку здесь стоят медвежьи контейнеры, медвежьи. Да, которые ты не можешь открыть, если ты медведь. Вот, я открыл, я не мечтаю. Еще одна секвоя, правда, которая теперь уже лежит. Прорубили в ней вот такой проход, теперь людишки фотографируются внутри. А раньше-то что из нее делали? Вот, да, там? все делали, Каравина, столы, да? стулья, ну, Каравина. как бы, наверное, мебель. У них, короче, прикинь, такие пилы были по 15 метров длиной пила, и они ее пилили, в Значит, если подходит медведь, а вы с медвежатами. Если они захотят покушать, так же, как мы, значит, надо вот так всем встать быстро. Вот так наорать. Нет, мы должны. И не убегать, самое главное. И быстро выпрямь идут спрятать. В первую очередь, костром. Вот так надо сделать, тогда точно он свалит. Еще одна картоха пошла. Сейчас попробуем. Ты же что сейчас мы увидим. Блин, вы офигели? Это киви что ли? Что это такое? Я есть не буду. Не будет? такая не. Вернем в магазин. Отравить нас решил? Да это то же самое. Давайте кого-то будем пытать. Не, ну это без вариантов, ребят. Не, давай ешь. Покажи что это съедобно. Черноконный. Что за гейскую картошку нам привез? Мы поджарили картоху. Гейскую. Гейскую, да. Она получилась вот такого цвета. Это киев что ли, братан? Ешьте сами. Так, ну что, спасательная операция. Держимся группой. Снимаем медведя. Приехали в новое место. Морок называется. В национальном парке Секвоя.